Данная монета выйдет на разные биржи, мы ее сможем продать. На данный момент, вот я получил с аэрдропа, получается 220 тысяч. Цена, конечно, здесь космическая, 372 доллара. Я с этими монетами ничего сделать не могу, не обменять, не продать. Потом а мне личку уже закидали, ты можешь ее там продать, обменять. Вот смотрите, я не могу ее обменять, мне просто дали монету за AirDrop. Все, нет допустимых котировок. Что будет через 6 дней, вы сами можете вот перейти на сайт, ознакомиться. Чем он меня заинтересовал, вот я сейчас вам покажу трафик. Здесь вот Индонезия, Вьетнам, Индия, Перу и США. И здесь так, такой довольно неплохой трафик. Возможно просто трафик гонят, а возможно будет и годный аэродроп, на котором мы с вами заработаем там, 10, 20 долларов, 30, 100 долларов. В зависимости, кому сколько дадут монет, кто сколько пригласит людей, ну и так далее. Чтобы на данном дропе заработать больше, пользуйтесь партнерской программой. Чтобы пройти дроп, ссылку я оставлю вот на телеграм. Здесь мы нажимаем на бота, открываем его и здесь нам нужно подписаться на все вот эти вот телеграмы. Далее, когда вы подписались... Пишем свой никнейм в Телеграме. Далее нам говорят, за то, что мы пройдем airdrop нам накинут 100 тысяч этих монет. И нам нужно вот нажать кнопочку Next. Нажали. Далее нам нужно перейти в Twitter, сделать там задание. Здесь все расписано. Перепользуйтесь переводчиком. Далее нам нужно сделать ретвит этой записи. И вот подписаться на DexTool. Далее вам нужно отправить свой, свою ссылку на RedFit, который вы сделали. И здесь нас просят уже о завершении, прислать кошелек от MetaMask. Мы присылаем кошелек от MetaMask и получаем токены на баланс. В размере 10 тысяч, что на данный момент равняется 100 долларов. И здесь у вас будет вот партнерская ссылка раздавайте друзьям, партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Чтобы вывести токены, иногда бот запрашивает заново это все пройти, я вот заново отправляю ему ссылки, которые я отправлял. И здесь нажимаем кнопочку виздров, когда у вас будет на балансе здесь токены, минимум вот получается 30 тысяч данных токенов и далее вот нам будет Сообщение приходит, поздравляем, ваши токены отправлены. Также вам рекомендую пройти второй аирдроп, который завершится через 26 дней. Это более серьезный аирдроп, здесь нету ничего сложного, вы переходите по ссылке, проходите простейшую регистрацию и вам начисляют токены. Также там есть партнерская программа. И рекомендую всем ней пользоваться И приглашать как можно больше партнеров И вы на этом аэрдропе Заработаете денег Вот такое друзья получилось видео Пишите свои комментарии, ставьте лайки Всем желаю хорошего дня и всем пока